приветствую вас дорогие друзья меня зовут владимир вукста я являюсь основателем академии Голтиса и автор методики и импульс прежде всего благодарю вас за ваши многочисленные добрые отзывы от трех упражнений для легких и за то что вы репостите и делитесь этой ценнейшей информацией с людьми теперь хочу ответить на самые распространенные вопросы можно ли заниматься этими тремя упражнениями при обострениях хочу сказать что можно и не только можно, но и нужно. Но у нас есть самое главное правило в академии, что все упражнения по методике «Сталяющий импульс» выполняются до соприкосновения с фазой дискомфорта. Это говорит о том, что если вам тяжело выполнять в таком высоком темпе, тогда вы можете уменьшить темп и уменьшить амплитуду движения. К сожалению, вирусы нас атакуют ежедневно. И поэтому самое главное – это повысить иммунитет, то есть повысить резервы адаптации нашего организма, чтобы ставить барьеры от этих вирусов. Сегодня я покажу вам три новых упражнения, которые активизируют иммунную систему и попрошу вас распространять эту полезную информацию ко всем людям. Сейчас покажу вам первое упражнение. Это наклоны головы с агитальной плоскости по всей траектории движения мы пальчиками давим на лоб. Когда отводим голову назад, мы делаем вдох, вниз выдох. И выдох через сопротивление, через сомкнутые зубы. Это упражнение благотворно воздействует на работу вилочковой железы. Эта же железа называется тимус. И она вырабатывает Т-лимфоциты. А они, в свою очередь, активизируют работу нашей иммунной системы. А теперь по технике исполнения. По сути дела, это упражнение является безопасным. Но очень важно осознать каждому из вас, что важно не передавить. То есть мы давим пальчиками на лоб. При этом соблюдаем четкую траекторию. Не поворачиваем голову ни вправо, ни влево. Четко в сагитальной плоскости двигаемся. И вверх мы делаем вдох и выдох через сопротивление, через сомкнутые зубы. При таком выдохе мы активно загоняем в клеточки не только кровь, но и кислород. Это упражнение необходимо делать через день и от количества повторений от 12 до 16 больше не надо следующее упражнение круговые вращения плечами с самосопротивлением я позже расскажу как это делать и так как это упражнение это пограничная зона опять же с вилочкой железой поэтому оно опять же будет эффективно воздействовать на работу нашей иммунной системы а теперь очень тонкие нюансы техники выполнения упражнения есть у нас методики исцеляющий импульс в выжимки тоже такое же упражнение когда мы выполняем круговые вращения назад и вперед но без самосопротивления очень важно для того чтобы усилить кровообращение создать статико дермическое напряжение как мы это делаем мы складываем пальчики вот так в переплет и Выполняя на одну сторону, мы давим как бы этой кистью, вот как бы так, на разрыв, но при этом удерживаем пальчиками и делаем 7 повторений. При этом правое плечо тоже двигается. Создаем 7 повторений на левую сторону. Затем 7 повторений, но уже давим левой рукой в обратную сторону. 7 повторений на правую сторону. При этом очень важно соблюсти правильное дыхание. Например, раз, два, три, четыре, пять, Шесть. Всем, ух, как загрузилось, круто. И теперь смена положения нагрузки. Теперь прорабатываем и акцентируем правую трапециевидную мышцу. И считаем с 5, 6, 7. А теперь третье упражнение для проработки косой мышцы это наклоны в фронтальной плоскости. Позже я объясню тонкости техники исполнения этого упражнения. Почему так важно? проработать косую мышцу. Так как каждая мышечная группа, она связана с тем или иным внутренним органом, благодаря этому упражнению мы прорабатываем косую мышцу. Соответственно, это активизирует работу ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, а в ЖКТ сосредоточено 80% нашего иммунитета. Поэтому важно проработать и косую мышцу, и печень, прокровить желчные протоки, это упражнение также благотворно воздействует на работу селезенки и поджелудочной железы. И в целом, соответственно, повышается иммунитет. Кстати, это же упражнение очень хорошо сжигает жировую прослойку с боков. А теперь тонкости технического исполнения. Первый вариант. Мы локоточком касаемся таза, при этом... Верхняя рука, она должна заходить за голову. И при каждом повторении мы должны чувствовать натяжение в косой мышцы. В данный момент, вот я наклонился в левую сторону, весь акцент внимания на правой косой мышце. И делаем. Это раз. И таких выполняем 7 повторений. 7 четырехтактных повторений. Следующий вариант, более облегченный. Для пожилых людей, те люди, у которых есть какие-то проблемы с пояснично-крестцовой зоной, мы просто ставим накрест ручки на плечи и выполняем тоже во фронтальной плоскости. Вдох-вдох, выдох-выдох. Это раз. От трех до семи повторений. И теперь в заключение, эти три упражнения мы делаем через день. Дорогие друзья, распространяйте это полезное видео, подписывайтесь на наш канал, занимайтесь исцеляющим импульсом. Я уверен, что это вам поможет. Будьте всегда здоровы и до новых встреч!